Ребята, с вами я, Суперпро Гре Роблокс. И сегодня мы с вами поиграем в Гренни. В Роблоксе. Давайте присоединимся к игре. Вот меня уже закинуло, как видите, катки. Так, мы на карте школы. Мы в школе. Да. Всегда представлял себе школу именно так. <р penalties> так, давайте, ребята, идем. Так, бабки что-то пока что не видно. Какой-то игрок обязательно за бабку. Так, давайте сейчас уже начнем искать какие нибудь вещи так главное аккуратно осматриваться так давайте так, сюда приседаем. так что у нас тут давно я не играл вот на этой вот карте Так, так, здесь у нас закрыто так. опять девочка напугала. Меня. так это что тут у нас не собрано еще так что для этого нужно, так? Дир. Так, ладно, ребята, давайте идем искать то, что для этого нужно. Сейчас пойдем. Вот тут капкан. Так, это что у нас? Ага. Ладно, ты подобрала, ты её открывай. Так, давайте. А, а сейф я тут? Сейфти, ой, сейф. Сейф уже и так открыт. Я случайно хотел сказать safe Но потом понял, что сейф-тей открывают э, сам как бы сейф. До меня дошло. Так. Что-то бабки все не видно. Она где вообще ходит? Непонятно. Но с другой стороны это хорошо, что ее нет. А то сейчас как -то выйдет, блин, я напрошусь. Так. Так. Ну, блин, бабки нету, но и, блин. Предметов что-то тоже нету, я не могу найти. А остается до конца этой катки 30 секунд. Ладно, ребята. Так. О, нашла вейпанки. Так. Давайте идем. Надо открыть этот э, ящик с оружием но мы уже не успеем. Все, 5 секунд. Все. Эта катка кончилась. Давайте следующей игре так голосуем за карту вот эту вот мне больше всего нравится карты из первой части игры. и сейчас посмотрим кто же станет бабкой сейчас кейс начнет вот этот вот крутится да. и мы посмотрим кто как бы станет бабкой У -у -у. игрок какой-то другой стал ладно не я почему-то ну ладно а так бы хорошо тоже за папку поиграть убивать всех так Ладно, где вообще заспавнилась? Вот там, я так понимаю. В подвале. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ага, это корм для птицы. Так. Давайте тогда сразу пойдем туда. И возьмем то, что лежит у птицы. Так. Давайте идем к ворону. Так. Заодно посмотрим, что вот в этих вот ящиках открываем. Пусто. Так, давайте, значит, спускаемся. Открываем дверь. Так, открываем эту дверь. Так. Вот давайте сыпем сюда корм. Так, кидаем. Все, хватаем глаз, убегаем. Теперь бежим к машине. Теперь надо в машину вставить вот этот вот глаз. Так, так приседаем. Ага. И теперь надо вставить в машину вот этот вот глаз. Так, так все, вставили глаз. Так, руку уже кто-то вставил, отлично, осталось только вот этот желудь вставить, и все, и мы пройдем на машине. Так, давайте. Надо найти что-нибудь необходимое для этого. Так, что, в ящиках? Пусто. Блин, девочка, ну как же ты меня пугаешь, блин. Просто выскочила, блин, такая неожиданная, как бабка прям. Так, открываем микроволновку, пусто. Вот так как же я боюсь все время что бабка выйдет из-за угла о сейфки Сейчас посмотрим что лежит в сейфе так давайте хватаем ключ от сейфа и сейчас откроем сейф и посмотрим что в нем так в нем у нас отвертка тут как раз она поблизости пригодится приседаем так давайте открываем так что у нас здесь под кей. Он нам, ну, конечно, сейчас не сильно нужен, если мы собираемся конкретно на машине проходить. Так. Давайте все же используем его. Бой, мне показалось ли там бабка? Нет? Капец, блин. Мне просто показалось. Просто показалось и все. Вот это, да. Бывает, ничего страшного. Померечилось, так скажем. Так. Ну-ка, открываем дверь. Фух, блин. Я уж испугался что... О, а вот это то, что нужно это то что нам прямо сейчас не нужно сейчас мы короче перережем провода и из под вентилятора достанем вот этот вот желудь. непонятный Но, ребят не смейтесь я правда не знаю как это называется штука в этой игре так да. теперь аккуратно спрыгиваем помним что в настоящей грени этого делать нельзя а в грани в роблоксе можно и все и сейчас мы с вами вставим вот эту вот штуку э, в машину и все все, ребята, мы прошли на машине. Все, машина укатилась, и мы вслед за ней. Все. Все, ребята, мы прошли. Так. Все. И осталось дождаться, когда другие игроки туда прибегут. Вот мы наблюдаем за этой же каткой, если что, ребята. Да. И, как видите, да, до них еще не дошло, что я прошел как бы на машине. У них, видите ли, не отобразилось. Вот, видите, там отображается выход. То, что я уже прошел, как бы, я открыл выход. Ага. Ну, вот девочка одна сообразила, она идет. Сейчас она пройдет тоже. Да. Так, вот она прошла, вот. Это что-то стоит, все тупит. Так. Ну Смотрим. А она одна осталась, получается, кто не прошел ну чё ты тупишь, блин, я там открыл, иди давай капец, ты слепая, а? блин, если ты смотришь это видео, конечно, извини, что так называю, но, блин там выход, блин, прям видно его, блин это надо так ослепнуть, блин, чтобы не видеть этот выход, блин я для кого, кого все это проделал, вот, а? блин, я там открыл проход, чё вот она делает, блин чё-то неужели, блин, так трудно взять просто и сбежать уже через проход, который я сделал? Я уже прошел все, я уже все сделал. Она все через дверь хочет забежать. Капец, блин. Ну все, она уж поняла, что этот лучше все-таки. О! Это еще тут кто-то сидит. Че он сидит? чем? А что ли? Ладно, пофиг. Давай, ты-то хоть пройди. 30 секунд осталось. Все, ну давай, беги в проход. Наконец-то. А этот игрок зависит что то в АФК. Ладно. Но зато, ребята, мы сейчас прошли с вами на машине. Я собрал ее. Так, мы зашли в следующую. Сейчас присоединятся игроки и будем голосовать за карту и решиться, как бы, кто станет бабкой. Так... Пока что только два игрока меня. О, вот третий Четвертый, все, отлично Так, я голосую за первую карту Опять же, мне она больше всего нравится Не, мне эти, конечно, тоже нравятся Вот это вот мне вообще не нравится, если честно Но вот первое лучше всего О, ребята, я бабка Ребята <р whoa> Игра меня выбрала бабкой Ну все, ребята Сейчас мы будем с вами не проходить, а охотиться <sore> Вот этот да Сейчас поиграем за бабку. Я стал злой бабкой, ребята. Вот это да, вот это участь. Ладно. Зато сейчас так повеселимся, поубиваем. Сейчас я бензопилой всех тут порежу. Так, разрежу, распилю. О, игрок, привет. Ты то что тут забыл? Иди сюда. Иди сюда, я тебе сказку расскажу. Так, все, девочку убил, отлично. Так. А вот тут еще игрок. Так, поставлю капкан специально для него. Так, сейчас загрузится следующий капкан. Так, ставлю капкан, отлично. Так, и все, ребята. И давайте сейчас выходим отсюда и попробуем встретить их с другой стороны. Ага, кто-то попался в капкан, все. Видите, ребят, кто-то попался. Все, сейчас мы убьем этого игрока. На. Все, ребята, я убил его, отлично. Мы уже с вами двоих убили. Так, давайте сейчас с другой стороны обойдем. И попробуем их там просто встретить и убить. И попилить на части, так скажем. Прикольно так ходить, в то же время бабка и в маске с ландарины и с бензопилой. Реально прикольно. Так, давайте идем сюда. Интересно, здесь кто-нибудь есть? Ну-ка, здесь, здесь. Так. Что-то они куда-то пропали. Ладно, ребята, давайте идем. Сейчас я вас, я всех найду, мои дорогие, внучата. Сейчас вы у меня получите. Сейчас я вам бличика распилю на части. Так, здесь никого. Эй, кто там? Так. Давайте-ка. <laughs> так, на этом этаже никого нет. Давайте спустимся. Я, кстати, у машины не проверял. Может, сейчас кто-то там окажется. Ну-ка. Вы посмотрите, никого. Где вы все попрятались, а? а Ну-ка. Давайте поднимемся наверх. Мне даже что-то интересно стало. Куда делись? Ну-ка. Здесь кто-нибудь есть? Нет никого. Так. Давайте поднимаемся. Опа, девочка там бежит. О, сейчас получит. О, вот мальчик еще какой-то. А ну-ка, а получи-ка ты, девочка. И сейчас тебя, мальчик, тоже поймаю. На. Все, получи. Все, ребята, мы выиграли с вами. Давайте сыграем еще одну игру голосуем опять же за эту карту но это так прикольно было просто мы за бабку с вами просто затащили выиграли всех прошлую катку я прошел на машине а эту катку я прошел за бабку просто всех убил это сейчас так круто было О, мальчик какой-то стал бабкой ладно так эти в ящиках пусто как всегда, как и в оригинальной грани так, она ага, вот спавнится, пока что еще не заспавнился, так, ну-ка в этих ящиках, ничего, так, угу. о, девочка уже руку нашла, это то, что надо, Ах! бабка тут бегает, она сюда идет, так, давайте убегаем от нее, так, ля-ля-ля-ля-ля, пум-пурум-пум-пум, -пум. так, давайте сюда забегаем, так, и сейчас в зависимости от того, куда она пойдет, туда я как бы я испрыгну и побегу. Так, она где вообще? Так, ладно, спрыгиваем, потому что я так понимаю, ей не до меня сейчас. Так, давайте идем. О, а вот это то, что надо. Так, это у нас. плоскогубцы или как они там называются ну ладно но во всяком случае суть одна и та же давайте сейчас поднимаемся перережем провода вот эти вот так все перерезаем провода да будет свет сказал электрика перерезал провода так все берем вот этот вот штуку вот эту вот и сейчас ставим ее в машину так Так, давайте сейчас вставляем ее. Возможно, мы сейчас еще раз пройдем на машине. Вот видите, рука и желудь вот этот уже есть. Осталось глаз найти. А точнее, не найти, мы знаем, где он. Но для этого надо... О, все, девочка нашла, короче, этот корм для ворона. Все, отлично. Осталось, короче, доставить его в ту комнату с вороном. И Тогда мы сейчас просто возьмем глаз, поставим машину и все. И мы снова пройдем на машине. Так, надо только, чтобы эта девочка сейчас... Да... Все, давай, сыпем укорм, а я возьму глаз. Так, все, берем, ребята, глаз, и теперь э, надо этот сейчас э, пойти к машине и туда поставить его, и все, ребята, и мы второй раз пройдем на машине. Так, все, ребята, сейчас нужно добежать до машины и вставить туда глаз. И все, и мы прошли. Так, все, вставляем сюда глаз, и все, ребята, и мы с вами второй раз прошли прошли на машине вот это да в общем ребята обязательно обязательно у меня еще никогда такого не было обязательно поддержите лайками эту серию а также подпишитесь на мой канал потому что это того стоит я два раза прошел Гренни на машине сегодня и еще стал бабкой и всех убил всех смог убить всех затащить Поэтому поддерживайте лайками эту серию, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, СуперПро, э, в игре Roblox в режиме Грэнни. Всем удачи, ребята, и всем пока.